Друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем канале и сегодня я хочу записать, хочу вам рассказать про то, какие практики нужно делать и можно делать каждый день, и какие практики дыхания не стоит делать каждый день, даже не рекомендуется. Смотрите, мы можем дышать техникой энергодыхания, то, что у меня на канале. Это когда вы дышите либо в ритме 45 дыханий в минуту, вот так. Или в ритме дыхания 100+, ну, более 100 дыханий в минуту, вот так. Эти практики лучше делать раз в неделю и не более месяца или там ну, максимум двух месяцев. То есть такой блок, вот у вас есть максимум два месяца, вы делаете эти практики раз в неделю, неважно, какое практика решения сложной ситуации, либо просто бонус-треки, неважно, какое вы делаете, если практика в себя включает учащенное связанное дыхание, то их ни в коем случае нельзя делать каждый день. Я уже записываю третье видео про это будьте внимательны потому что есть люди нашлись люди которые накачали с моего канала себе практика этих и их долбили каждый день потом мне писали вот такие письма что со мной происходит у меня там не знаю голова раскалывается или еще что-то я обязан про это говорить и уже не один раз говорил у вас должно быть все хорошо с сердцем это очень важно. У вас все должно быть хорошо со своим здоровьем. Это важно. То есть, если у вас есть проблемы по здоровью, идите к доктору, идите лечиться к другим специалистам. Потому что энергодыхание, оно косвенно влияет на физику, оно больше работает с психосоматикой, больше работает с мышцами дыхания. Оно снимает именно блоки, именно напряжение в теле, разгружает психику, но конкретно оно не заживляет раны. Оно не позволит вам, чтобы у вас выросла рука, если она там вдруг отвалилась. Так что, друзья, просто поймите суть, что я вам говорю. Техники связанного частого дыхания можно делать один раз в неделю, желательно. Ну, максимум два, когда у вас какой-то сложный депрессняк или сложный период жизни, вам нужно резко перезагрузиться. Какие практики можно делать каждый день? Дело в том, что есть практики, называются пранаямы из йоги, либо техники по бутейка, которые можно делать каждый день. Они рассчитаны на то, чтобы в организме накапливался углекислый газ. Именно этот параметр очень важен для организма. Углекислый газ, который влияет на усвоение самого кислорода. И получается, если вы каждый день будете а, уделять время дыхательным практикам около часа, которые очень медленно, а, то есть, которые заставляют вас очень медленно дышать, очень медленно, а, даже может быть в какой-то момент вам будет это неприятно или делать гипоксические тренировки, то есть именно задержки дыхания, то это благоприятно для организма, если делать каждый день, потому что... Практики связанного частого дыхания, например, энергодыхания, то, что у меня на канале, они мощные, пробивные, но они работают по другому принципу. Они как раз-таки выдыхают, то есть при помощи них вы очень много выдыхаете углекислого газа, срабатывает компенсация, и потом резко углекислый газ и кислород усваивается. Углекислый газ накапливается, да, но это за счет компенсации происходит, понимаете? Сначала вы его выбрасываете, у организма срабатывают датчики. А потом, вот когда вы в окно заходите, и вам не хочется дышать долго, да, то есть ты там делаешь один вдох, ждешь там минуту, потом делаешь другой вдох, выдох, да, ждешь минуту и так далее. То есть у тебя очень медленный цикл дыхания и такие длинные-длинные задержки, паузы. А это как раз-таки компенсаторика. И такие практики, именно энергодыхание, повторю, лучше делать редко. И максимум два месяца такой блок дать и все. Но э, если вы занимаетесь побутейкой, если вы дышите пранаямы из йоги, то обязательно это желательно делать каждый день, потому что эти практики способствуют накоплению углекислого газа, который очень важен для нашего организма. Я не буду вдаваться в подробности, в цифры, в какие-то там параметры глубинные, потому что для очень большой аудитории эти параметры не совсем понятны. Подведу резюме. Техники энергодыхания, связанное частое дыхание, делать один раз в неделю идеально. Два раза в неделю – это экстремально. Делать раз в неделю в течение двух месяцев – это максимум. То есть блок далее, у вас запустились процессы. Все завязывайте, не надо дышать там целый год или полгода, потому что вы из организма постоянно вытесняете углекислый газ. Это первое. Второе. Техники по бутейко, техники из йоги, которые заставляют вас дышать сильно медленнее, которые основаны на задержках дыхания. Эти практики делайте каждый день на ходу, в машине. У меня есть практика квадратичного дыхания. Там по метроному вы делаете... 5 секунд вдох, 5 секунд задержка, 5 секунд выдох и 5 секунд задержка. И так вот по квадрату дышите там, минут 10, можно минут 30 дышать. И тем самым вы будете накапливать углекислый газ, который, опять же, очень важен для организма. А еще есть очень интересный параметр, который касается нашего дыхания. В нашем мозге есть два управляющих блока нашим дыханием. Первый блок – это автоматика. Вот вы сейчас дышите, смотрите это видео, вы же не заставляете себя делать вдох и делать выдох. Вы дышите по автоматическому режиму. То есть организм сам вдыхает, сам выдыхает в зависимости от состояния. Да, либо там побыстрее, либо там помедленнее. Это автоматика. И есть второй блок – это осознанное управление дыханием. Это когда вы 5 секунд делаете вдох, 5 задержка, 5 выдох, 5 задержка. То есть все практики дыхания, которые заставляют вас осознанно делать вдохи, осознанно делать задержки, выдохи и снова там делать задержки. То есть техника, когда вы уже берете вручное управление своим дыхательным аппаратом, ну назовем это так, осознанное управление своим дыханием, это второй блок. Если вы будете сильно увлекаться осознанным управлением дыхания, то вы можете повредить автоматику. То есть можете повредить автоматический режим дыхания. То есть если, например, вы будете в течение там, часа, двух, например, или трех часов а, дышать так, как вы хотите, где-то там прочитали практику, что нужно дышать там а, волевым усилием коротко и там не глубоко, то вы при длительном использовании этой практики можете повредить автоматический режим дыхания. Мозг – это такая штука, который понимает, что если автоматика не работает, и я управляю своим дыханием самостоятельно, то отключаем эту автоматику, и все, И потом может быть сбой в дыхании. Поэтому тоже такой момент. Будьте аккуратны именно с увлечением этими дыхательными всякими разными штуками и техниками. Если вы хотите прям полноценно заниматься дыханием для улучшения здоровья, для того, чтобы выйти из какой-то кризисной ситуации, для того, чтобы там избавиться от обиды, от стресса или там управлять своим состоянием, потому что именно для этого занимаются дыханием, то прежде всего поймите такую вещь, что вы должны уделять час осознанного дыхания да, в течение дня, да, то есть час дышите так, как вы хотите, любые техники, любые практики. потом Дышите, позволяйте своему организму дышать так, как он хочет. Это очень важно. Это первое. Энергодыхание нужно делать раз в неделю. Так, чтобы сделать э, перезагрузку. Так, чтобы для организма это была прям такая глубокая перезагрузка. Волну пустили, интегрировали состояние в обычной жизни. Это что касается энергодыхания, потому что должна пройти именно интеграция состояния. У многих людей поднимаются разные состояния из прошлого, то есть именно из-за практики энергодыхания может подняться гнев, какой-то негатив, то есть те эмоции, которые были заблокированы в теле, где-то в прошлом, где-то там в детстве, то вот эти эмоции практика начинает поднимать на поверхность, и вы вдруг ни с того ни с сего на следующий день после энергодыхания замечаете, что вы без повода начинаете на что-то раздражаться. Дело в том, что наше тело это как накопитель, как губка. Оно впитывает все события, все переживания, все негативные эмоции, позитивные эмоции в себя. И подсознание определяет определенные зоны в теле и туда складирует вот эти эмоциональные состояния, да, сгустки. Когда начинаешь дышать, вот эти зоны активируются. То есть активируется телесная память. И, конечно же, любая эмоция требует проживания. Чтобы освободиться от эмоции, нужно ее прожить. То есть вы не сможете съесть эмоцию, да, чтобы она там где-то у вас застряла, и, и все. Она нигде не застревает. Пока эта эмоциональная энергия не выйдет, не реализуется, вы не успокоитесь. Либо она осядет в теле. Вот именно техники дыхания, энергодыхания, они позволяют вот эти эмоции вытащить на поверхность. У многих людей, как слоистый пирог, слой, слой, слой, слой, то есть в прошлое далеко уходит, когда особенно люди жили на негативе долгое время, постоянно были в каком-то стрессе, у них постоянно откладывались вот эти негативные эмоции. Они начинают дышать, мои практики, и, конечно же, они в шоке, почему... Вместо положительного эффекта у них идут выходы. Поэтому учтите такую вещь, что выходы могут быть, и это абсолютно нормально. Еще раз повторю, не увлекайтесь практиками на каждой основе, именно энергодыханием. Я про это везде всегда говорил и буду говорить. Повторение мать учения. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, обязательно колокольчик, и увидимся в следующих видео. Пока!